Друзья, всем привет! Сегодня у нас зимняя рыбалка. Значит, приехали вот на такое озеро. Ребята показали, привезли. Я первый раз здесь. Значит, приехали на мотособаках одинаковых. Это якудза Сегодня буду делать небольшой обзорчик, покажу вам что да как, что вообще в этих собаках есть. Вот поставили палатку. Сейчас буду, буду устанавливать жерлицы. У нас четверо человек. Сейчас погода минус 20 градусов. Сегодня прям хорошо подморозило. Лед Толстый, почти толстый. Вот, только что чуть не провалился. Ну, местами он тонкий. Офигеть. У меня уже друг, кстати, он уже по колено набрал. Сейчас он сушится. У нас печка. Сушится носок его, носки. Дал ему свои носки, чтобы не замерз человек. Так что, блин, капец. Возле берега прям опасно. Ну вот, как-то, друзья, вот так. Сейчас будем устанавливать жерлицы. Лунки я уже набурил. Наш путь был э, в районе 110 километров. Вот. На двух машинах. Я с прицепом. Погрузил туда кому собаку. Постараюсь вам рассказать просто сделать общий обзор чтобы поняли что вообще в ней есть немножко прокатимся покатаемся как она себя ведет ну конечно они тяжелые такие довольно таки управление без модуля лыжного или буксировщика тяжело конечно Но когда едешь тяжко потеешь едешь и просто потеешь Ну что готов да. погнали так включаем первую скорость напарник выпал из саней а я еду ничего не слышу капец а как так-то произошло то а? да вроде тихонько Начало ехал я выпрыгнул и все не вывалилось а? А? Нормально? Так, ну давайте начнем Немножко я расскажу про Мотобуксировщик Икудзо Значит, это Якудза. Ширина гусянки 500 Миллиметров как у всех стандарт значит у нее у этой собаки 20 лошадиных сил вот есть задний передний ход длина 1450 ну вот кстати вот, задний передний ход здесь вот реверс стоит нейтралка это задний и Д движение значит вперед вот. по весу он около 100 килограмм здесь двигатель мощный стоит единственное когда его заводишь ему надо больше дать прогреться чтобы он нормально прогрелся и чтобы он поехал вперед по тут я не знаю насколько хватит вот этих наклеек от морозы, может быть они полопаются и вот сама краска тоже может быть пошарпается Чем удобно? Здесь капот, мне нравится как он открывается Вот резинка толстая Крепкая очень С двух сторон открывается капот Сейчас покажу как Вот так раз И все вот это очень большой плюс, очень удобно, не надо ничего откручивать, просто резинки снял и все. Идет аккумулятор, крепление аккумулятора. Здесь резина жесткая, я еле-еле натянул его. Значит, сразу берите чехол, в любом случае, чтобы у вас фильтр снегом не забивался. В любом случае надо брать. Вот, вот этим вот удобно, то что вот так вот капот откидывается. Кстати, я еще здесь доработал немножко, вот, чтобы, допустим, эту платформу не, не корябать, я вот приклеил вот сюда вот такую резинку. Резиночка такая стоит. Вот. С этой стороны вот с этой стороны вот так вот приклеил. Вот, чтобы не царапать саму платформу. Вот так раз и два так. значит фару я проверил светит довольно таки ярко шестидиодная хороший свет такой э похож на ксенон запуск двигателя идет от аккумулятора э, с кнопки вот, вот, с этой кнопки. А здесь идет подогрев ручек. Здесь тоже они отдельно включаются, отдельно свет включается, отдельно включается подогрев ручек. Вот, вот это вот, вот эта кнопка. Вот. Запуск двигателя. И вот здесь вот сделали глушить двигатель. ЧК безопасности идет. Идет, в принципе, неплохо, но он тяжелый. И рулить, стоя в санках, тяжело, приходится сильно напрягаться, все группы мышц начинают работать. Лучше, конечно, ставить спереди лыжный модуль, но лыжный модуль будет немножко попозже. Ну, не лыжный модуль, а я, скорее всего, буду модуль толкач заказывать. Потому что в сам модуль толкач, там, получается, спереди будет санка, балакуша и туда еще можно что-нибудь наложить вот этим будет удобно и получается будет тоже вот спереди будет трамбовать снег и соответственно собаке будет легче идти по допустим снегу какому-то там по колено пока что у нас снега не по колено но он есть пока идет хорошо мне понравилась скорость такая, довольно-таки приличная, я еще скорость не замерял. И как бы не надо сильно ему давать газу. Он пока что на обкатке. Кстати, вот еще одна приколюха. это вот додумались, только вот, вот эти разработчики. Здесь есть бардачок. Я сам в шоке был, как вот они сделали. Вот я сейчас покажу. Сейчас вот кручу винт. Здесь, короче, имеется у нас бардачок, Сейчас покажу какой. Это единственная мотособака, на которой продумали вот эту вот систему. Она как бы незаметно, как бы это. И удобно. Она и удобна, в принципе. Сюда можно он положить. Я вот положил. Стяжки, заглушки для катков, на всякий случай там, замок от цепи для цепи, вот и свечку одну новую, вот такой небольшой бардачок, очень удобно и здесь вот мягкая еще внутри как бы наклеена вставка, по кайфу. Вот это вот разработчики конечно продумали хорошо, как твои ощущения на поезде на этой собаке отлично хорошо дорогу держит <с <Markets> <с <approving> <smart> да да <licence>, лед держит. Да, держит да держит все но... летит тащит <смart> <смart> ну, да. мне очень нравится сам дизайн как бы необычный дизайн такой грозный дизайн грозная окраска ну ребята сейчас ну, ребята я вот как бы первый выезд у меня на ней пока тестирую пока все нравится в ней все что есть пока что нравится Единственное, блин тяжелый ну поездим эту зиму посмотрим нюансы где-то какие-то доработки будут не будут посмотрим постараюсь конечно все рассказать показать еще один нюанс есть здесь вставки резиновые есть на рукоятке вот здесь вот я их смазывал солидолом но они все равно хрустят вот эти резинки на морозе будут у вас хрустить можно что-нибудь другое придумать какую-то другую смазку добавить ну а так прет все нормально вот двоих две улакуши, двоих и с грузом, со всей фигнёй, с палатками, со всеми ящиками и ледобурами. Все идет <соспит> по снегу такому. Небольшому, конечно, но прет. Рыбалка сегодня во на рыба ноль. <соспит> Друзья, вот такая у нас сегодня получилась, конечно, рыбалка-не рыбалка. Не рыбалка мы сегодня ничего не поймали съездили в одно место а сейчас переехали в другое вот, сегодня покатались сделал я небольшой для вас обзор как бы не все рассказал но в следующих сериях будет более думаю подробней вот, покатались протестили посмотрели как она едет в принципе пока что, пока что доволен вот, сегодня рыбалка конечно, получилась не активно ни одной поклевки на железе пробовали ловили скорее всего из-за мороза потому что давление сегодня высокая вот. ну друзья на этом я сейчас прощаюсь мне сегодня составили компания Васив, рифат ильдус вот, спасибо пацанам за за компанию ну и все со всеми я сегодня с вами прощаюсь до следующих рыбалок до следующих обзоров всем пока